Привет, девчонки. Мы присутствуем на пятидесятилетии. Знаешь, это у нас парус. Все готово уже к открытию. Нету счастливое детство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 Ветра и мягкой волны, дружно тебе пожелаем все мы!